Сегодня мы расскажем подробнее о положении исламского мира перед началом крестовых походов. В этой серии речь пойдет о положении мусульман, а в следующей расскажем о Европе перед крестовыми походами. Мы сказали ранее, что исламский мир в этот период пребывал в состоянии полного раздора. Эта слабость мусульман на Ближнем Востоке стала одной из причин начала наступления западных европейцев на землю мусульман. Чтобы понять, насколько серьезным был этот раздор, давайте заглянем на его причины. Если вернуться на сто лет назад к середине IV века по хиджре, мы увидим, что в этот период и большую часть V века власть почти во всем халифате была в руках шиитов, за исключением лишь нескольких регионов. Даже аббасидские халифы находились под контролем шиитов, так как шииты буиды, которые образовали на территории Ирана свое государство, захватили Ирак и распространили в нем шиизм. С минаретов начали звучать шиитские азаны, слова «хайя al фалах» сменили на «хайя аляль-хайру аль-амал». На улицах начали декламировать основы шиизма и поручить сподвижников пророка мира и благословения. Несомненно, это был период сильного упадка не только Ирака, но и всего исламского мира. Вся восточная часть исламского мира, территория современных Ирана, Афганистана, Пакистана и некоторых стран СНГ, находилась под властью шиитов-саманидов. В 358 году Египет и часть земель Шама были захвачены убайдитами, или фатимидами, которые основали свое государство в 296 году. Фатимиды были представителями одного из самых крайних групп шиитов под названием Исмаилиты, позже мы о них еще расскажем. От этой шиитской оккупации не сохранился даже Аравийский полуостров. Исламский мир встретил нового врага в лице шиитов-карамитов, одна из самых крупных ветвей Исмаилитов. Их бесспорно можно назвать самой мерзкой группой шиитов. Большинство ученых ислама, даже из числа самих шиитов, выносят им полный такфир обвинение в неверии. Так как они говорят слова, содержащие неуважение к Аллаху, в которых невозможно найти приемлемый смысл. Кстати, эта же самая секта шиитов в 315 году по хиджре украли из Каабы черный камень. Восьмого дзульхиджа, в период хаджа, они напали на Каабу и убили всех паломников. Затем вытащили черный камень и отвезли его в свою столицу под названием Хаджар, которая находилась на востоке Аравийского полуострова, где сегодня находится королевство Бахрейн. В течение непрерывных 20 лет черный камень находился на расстоянии от Каабы с 317 по 339 год. Столь печальные события увидел исламский мир в этот промежуток времени. Период между IV и началом V веков в Средней Азии появилась новая сила мусульман, Тюрки. Это были мусульмане, строго придерживающиеся суннитского ислама. Под тюрками не имеется в виду только тот народ, который сегодня проживает в Турции. Тюрки – это огромный народ, многочисленные племена, из которых вышли разные династии, одна из которых – династия Усманы. Самым известным из этих племен было племя Газнавитов. Позже они завоюют земли Афганистана и образуют на них свое государство, и даже совершат несколько походов в земли Индии. В 428 году на территории Средней Азии появилось новое сильное племя, точнее новое племя приняло ислам, сельджуки. Это слово мы часто будем слышать по ходу изучения крестовых походов. Сильджуки являлись хранителями ислама в течение нескольких веков. И в начале своего расцвета обладали невероятной силой. Но, к сожалению, они не смогли пройти через то испытание, которому подвергается любая страна. Основателем этого государства был тюрк по имени Тогрулбек. Когда Тогрулбек начал свое продвижение по территории Ирана и зашел через Иран на север Ирака, о нем услышал аббасидский халиф Аль-Каим Биамрилла, который являлся халифом только внешне, так как к этому времени власть в Багдаде сохватили воинственные шииты-буиды, признававшие власть аббасидов лишь номинально. Когда халиф услышал о государстве сильджуков суннитов, набирающих силу, он написал письмо Тогрулбеку, в котором просил у того помощи освободить Багдад от шиитской оккупации. В 447 году Тогрулбек вошел в Багдад и полностью стер следы шиитов, взяв власть под свой контроль. Кстати, с начала аббасидского правления власть в халифате принадлежала самим аббасидам не дольше двух веков. Сперва власть начали контролировать тюрки, приближенные халифа Тасима, затем шииты-буиды, затем сельджуки, После них другие, пока халифат не распался полностью. В этот период, о котором мы говорим, период, который предшествовал началу крестовых походов, власть в халифате контролировали сельджуки. В 455 году по хиджре скончался Тогрулбек, которого заменил великий мусульманский предводитель, воин Аль-Парслан, смелуется над ним Аллах. Запомните это яркое имя, которое, к сожалению, не слышали даже многие из тех, кто изучает религию не говоря об обычных людях. Сельджуки в основном вели войны в Средней Азии для укрепления в ней своей власти. При этом столкновение с византийцами происходило редко, обе стороны иногда совершали лишь небольшие нападения. С приходом Аль-Парслана сельджуки начали больше сталкиваться с византийцами, так как его реформы были направлены на установление полной власти сельджуков в Азии, на севере Шама и Ирака. Много тюркских племен начало переселяться в государство сельджуков. Когда сельджуки одержали череду побед, рассерженный византийский император Роман IV, который считается одним из самых известных императоров Византии, отдал приказ собрать огромное войско, чтобы полностью избавиться от сельджуков. Войско византийцев, которые насчитывали десятки тысяч воинов, а иногда даже сотни, часто включали в себя наемников из Западной Европы, из Франции, Испании, Англии но большинство из них были нормандцы. Им выплачивалась хорошая зарплата, а трофеи полностью шли византийцам. В итоге Роману удалось собрать войско из византийцев и наемников, которое насчитывало около 200 тысяч воинов. В войско Аль-Парслана, тем временем, входило лишь 20 тысяч воинов. Несмотря на то, что войско мусульман было в 10 раз меньше, в этой битве они проявили необычайную храбрость, стойкость и самопожертвование ради Аллаха. Эта битва произошла в 463 году, и известна как битва при Манцикерте, ныне этот город Маласгирт. Мусульмане одержали сокрушительную победу, несмотря на огромную разницу в числе войск. Войско византийцев было полностью разрушено. Десятки тысяч сбежали, были убиты, и тысячи были взяты в плен. Вместе с войском в плен попала одна важная личность. Как вы думаете, кто это? Император Роман. Впервые в истории Византии император был пленен. аль сохранил ему жизнь, и даже, как пишут источники самих европейцев, отнесся к нему с большой добротой. Император выкупил себя за миллион динаров, в то время такие деньги невозможно было представить. Император возвращался в Византию, но недовольная оппозиция заняла власть, лишив Романа престола. При прибытии император Роман IV, которому народ не смог простить его ошибку, был убит. Это стало хорошим уроком для всех последующих императоров – никогда не рисковать в действиях против тюрков. На самом деле сельджуки обладали невероятной силой. Они не только освободили халифат от шиитов, но и обеспечили свободу для Азии и Шамы в течение нескольких поколений. Итогом этих событий стала полная дезорганизация византийцев и страх входить на землю мусульман, что побудило западных европейцев перебросить свои силы на восток мусульман. После битвы при Манцакерте, к сожалению, Аль-Парслан был убит. Его место занял его сын, такой же великий воин Маликшах. Он правил исламским миром с 464 по 485 год по хиджре, то есть 21 год. Маликшаху удалось расширить территорию сельджукского государства до невообразимых пределов. Оно простиралось от границ Китая до Мраморного моря, почти до Константинополя. То есть в состав сельджукского государства входила большая часть Азии, Вместе с центральными землями мусульман, Шам и Рак. Это было колоссальное развитие исламского мира. Но история мусульман, мои братья и сестры, очередной раз показывает нам, кто наш настоящий враг. Как только увеличивается казна, мусульмане начинают следовать за прихотями, после чего следует раздор и упадок. В этом ничего удивительного нет. Это установление Аллаха на земле, и это то, о чем нас предупреждал Пророк миром и благословения. Он сказал в одном из хадисов, «Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы будете бедны. Я боюсь, что вам откроется богатство, как оно открылось для тех, кто был до вас. И вы будете соперничать в нем, как соперничали они, и оно погубит вас, как погубило их». Уже к концу жизни Малих и его дети, родные полнородные братья, начали соперничать за власть и разделили на части это великое наследие сельджуков. В итоге сельджукское государство разделилось на пять отдельных султанатов. Первый султанат, который назывался Большое Сельджукское государство, владел территориями нынешних Ирака, Ирана и некоторыми землями к северу от Ирана. Это были огромные на то время земли, поэтому этот султанат был лидирующим самим султаном Маликшахом во главе. Ему помогал его сын по имени Баркиярук, хотя некоторые из братьев и дядей продолжали претендовать на власть. Баркиярук, сын Маликшаха, был также человеком благородным, милосердным к народу. Его имя по праву можно назвать в числе ярких имен мусульман того времени. Все это происходило примерно за 4-5 лет до крестового похода, так как первые крестоносцы зашли на землю мусульман в 491 году по Хиджире, а Маликшах скончался в 485 году, то есть за 6 лет до прихода крестоносцев. Второй султанат, образовавшийся после разделения, государство Сильджуков-Кермана. Это территория нынешнего Пакистана с близлежащими землями. Третий – государство сельджуков Курдистана. Это северная часть Ирака и Ирана, часть Турции и часть Армении. Территория, известная поныне как Курдистан. Четвертый государство сельджуков Рума. Его также называют Канийским султанатом. Это земли Малой Азии. Конечно, они были мусульманами. Их назвали сельджуками Рума, потому что этими землями прежде владели византийские римляне. Это территория современной Турции. И, наконец, пятый султанат – сельджуки Шама. Это земли Сирии, Ливии, Иордании и Палестины. За пару лет до начала крестового похода произошло столкновение между сельджуками Рума и Шама. То есть между двумя сельджукскими государствами, которые находились рядом друг с другом. Первыми правил человек по имени Сулейман сын Кутульмуша. Это турецкие имена, не арабские, поэтому они такие сложные. Сулейман сын Кутульмуша является тем, кто вернул мусульманам Антакию. Если вы помните, в 358 году она была отвоевана византийцами. В 487 году Сулейман сын Кутульмуша снова освободил ее от византийской оккупации и вернул мусульманам. Но, к огромному сожалению, Сулейман сын Кутульмуша начал войну с Тутушем, сыном Аль-Парслана, который правил Сильджуками Шамы. Тут уж сын Аль-Парслана был полной противоположностью своего брата, то есть Маликшаха, сына Аль-Парслана, государство которого простиралось от Китая до Шама. В то время как Маликшах был человеком справедливым, милосердным, человеком несомненно входящим в число самых великих предводителей мусульман, Тут уж был притеснителем, нечестивцем, вселявшим страх в сердца людей, в заслугах которого можно найти лишь жестокие налоги, и другие виды гнета. В этом столкновении, к сожалению, Сулейман сын Кутульмуша погиб, что стало сильным ударом по султанату Румы. Из-за своего географического положения Сельджукам Рума было суждено первыми встретить крестоносцев на их пути в исламские земли. И в этот сложный период правление Сулеймана сына Кутульмуша перешло к его малолетнему сыну Калычарслану. Это имя мы также будем часто встречать в течение крестовых походов, точнее в начале крестовых походов. Калыч провел некоторое время с Маликшахом в Исфахане, но при правлении Баркиярука, сына Маликшаха, Калыч вернулся в султанат своего отца и начал им править, не имея достаточных знаний и навыков правления такой большой территорией. В это время здесь было создано новое государство, не представителями других религий, а мусульманами, мусульманами да Эти племена, как и ожидалось, находились в постоянной вражде с сельджуками Румы. Представьте себе, внутри самой Малой Азии идет борьба между мусульманами, Данишминдидами и сельджуками. И это, конечно, очень ослабило мусульман, а ведь им предстояло встретиться с войском крестоносцев. Положение султаната сельджуков Шама было не менее печальным. Через год после смерти Сулеймана сына Кутульмуша умер и Тутуш сын Аль-Парслана, который, как мы сказали, был человеком нечестивым. Сыновья Тутуша разделили государство, полученное от отца на пять частей. Сын по имени Радван забрал себе Халяб, Алеппа и создал в нем свой отдельный эмират. Дукак, сын Тутуша, создал такой же эмират в Дамаске. Между этими двумя братьями позже произошло много столкновений между Алеппо и Дамаском. Представьте, то есть Алеппо не только отделилась от Дамаска, но и сражалась с ним. Причина этому то, что оба этих правителя были такими же нечестивцами, как и их отец Тутуш, сын Аль-Парслана. Дети Аль-Парсланы, великого исламского воина-предводителя. Но о подобном мы слышали и раньше. Все мы читали в Коране о сыне пророка Нуха мир ему, который был неверным. А что касается Палестины, то ею правили дети опытного военачальника Артука бен Иксюк, которого Малик Шах назначил наместниками этих земель. После него власть перешла двум его сыновьям, Сукману и Аль-Казии. Эти два громких имени мы также будем часто встречать. Мы знаем, что большинство из этих имен вы слышите впервые по причине слабости знаний нашей истории. Мы не упоминаем имена тех личностей, которые редко встречаются. Все упомянутые люди занимают немалое место в истории крестовых войн. Каждый Эмират – это отдельная история, каждый сталкивался с крестоносцами. Одни государства достойно представляли мусульман, а другие – нет. Положение одних менялось в положительную сторону, других – наоборот. Но в итоге, как мы сказали, Исламский мир разделился на множество отдельных эмиратов, которые не переставали сражаться друг с другом. Таким было положение мусульман на Ближнем Востоке. Давайте теперь отправимся в Египет. Перед началом крестовых походов, положение мусульман здесь, как вы, наверное, поняли, также было крайне печальным. Египет, как мы упоминали ранее, находился под оккупацией у байдитов-фатимидов. Обратите внимание на то, что мы используем слово «оккупация», Государство у байдитов образовалось в 296 году. Они утверждали, что являются потомками Фатимы, дочери пророка мира и благословения. Конечно же, это было наглой ложью. На самом деле родословно этих сектантов восходит к человеку по имени Махди ибн Абдилла ибн Маймун ибн Кадда, который был представителем одного из иудейских племен. Эти шииты с иудейскими корнями построили свое государство, истребляя ученых-суннитов в Марокко затем в Алжире, затем в Тунисе и в Египте. Шииты делятся на множество сект, самая большая из которых шииты – и двунадесятники. Они сегодня правят республикой Иран. Их название происходит от числа 12, это количество их имамов. Относительно седьмого имама среди них произошло разногласие, вследствие чего от двунадесятников откололись исмаилиты, представителями которых были убайдиты, о которых мы рассказываем. Традиционные двунадесятники верили, что им является Муса Аль-Казм, сын Джафара, а исмаилиты были убеждены, что право называться седьмым имамом принадлежит Исмаилу сыну Джафара Асадеке, Ас от имени которого произошло название этой секты. После Исмаила имамство хранили по их убеждению пять скрытых невидимых имамов, пока не появился Махди Убайдулла, основавший государство убайдитов. Поэтому правильнее назвать это государство убайдитским а не фатимидским, как оно упоминается в некоторых книгах истории. Они называли себя фатимидами, относя себя к дочери пророка миром и благословения, для того, чтобы мусульмане их полюбили и приняли. Но вместе с этим совершали такие мерзкие поступки, которых никто не ожидал даже от шиитов. Один из правителей даже начал утверждать, что он бог. Его звали Аль-Хаким би -амрилля. Один из его певцов часто пел ему «Решай, что хочешь, правитель, ведь ты единственный повелитель». Представьте себе, на каком низком положении были эти люди. С целью распространения шиизма и искоренения суннитских ученых, они основали университет А-Азгар. Но Аллах обернул их козни против них, и этот университет стал одним из суннитских минаретов ислама, который по сей день принадлежит мусульманам-суннитам. Таково было положение исламского мира перед крестовыми походами, мои братья и сестры. Было очевидно, что это разделение приведет к колоссальному упадку мусульман, которая будет продолжаться веками. Таково наказание Всевышнего, который говорит в Своей книге. Подчиняйтесь Аллаху Его Посланнику, и не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы. Поистине, Аллах с терпеливыми. Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это.